Да, коллеги, приветствую всех, рада вас видеть, спасибо вам за ваше внимание, за то, что уделяете нам свое время. Сегодня мы с вами поговорим о новогодней продукции, хотя у нас еще лето в самом разгаре, можно сказать, кто-то к отпуску готовится, кто-то к первому сентября, а вот мы к Новому году готовимся уже. Я вам сегодня расскажу про новинки, которые нас в этом сезоне ожидают, и напомню про нашу основную продукцию, расскажу, что у нас будет из мероприятий запланировано на этот сезон. Помашите, пожалуйста, в чате. Всем ли меня видно, всем ли меня слышно. И мы начинаем тогда. Отлично, спасибо. Алло, алло. Алло, алло. И Казань на связи. Привет, Казань. Итак... Товарищи, господа. Так, сейчас, секундочку, я посмотри, здесь, здесь, здесь. я вчера у Светы уточнял, она говорит, с ней все хорошо. А, у кого включен микрофон, давайте вот его сделаем off, да, чтобы не пересекались наши с вами звуковые дорожки. Спасибо. Итак, мы всю весну и все лето готовились уже к Новому году, провели большую работу. Ага, живая 83 метра. И подготовили для вас все. новый каталог. Давай все на завтра посмотри, тогда как. это. Жди. С каталога и начну. Так, сейчас секундочку. Итак, вот так у нас будет выглядеть наш электронный новогодний каталог. Здесь мы включили всю нашу текущую продукцию, добавили новинки, которые нас ожидают. Вот такая красочная, замечательная работа наших дизайнеров. Она уже выложена на нашем сайте, можно ее оттуда скачивать, оттуда смотреть. Вернее, я вам все вот уже все открыл. Все наши новогодние так, 5, 7, 2, модели с техническими 7, характеристиками 7, и, и стратегическими фотографиями, 80, вариантов 9. применения. 11-330. Кроме новогоднего каталога, мы также при, приготовили mm -hmm. Все, давай, краткую сжатую информацию в виде вот такой вот листовки. Она также, также в электронном виде будет доступна для всех ваших клиентов, всех наших клиентов, всех наших коллег. Здесь а, кратко с демонстрацией вариантов использования. Подобрали под 0, 12, 16 Так, кто-то у нас... Владимир Кофеевич. Это... Еще. Еще одна просьба. Выключите звук у себя, пожалуйста. Спасибо. Вот такая листовка с QR-кодом, с возможностью скачивания нашего новогоднего полного каталога. А теперь перейдем к новинкам, которые я вам хочу сегодня показать. Итак, что нас ожидает в этом сезоне? Мы в первую очередь уделили внимание не только новогодним гирляндам, но и гирляндам декоративным, которые можно использовать в повседневном украшении своего дома. И мы... Будем представлять вам гирлянды, которые имеют питание от USB. То есть это достаточно удобный продукт, который можно использовать с обычным адаптером на 1 или 2 ампера, а с любым пауэрбанком. То есть вы независимы от наличия или отсутствия, наоборот, в нужном вам месте источника питания. Да? Подключили гирлянду к пауэрбанку и расположили ее на праздничном столе. Украсили какую-то декоративную маленькую елку, как вот у меня сейчас здесь. И первая гирлянда, о которой я расскажу, это гирлянда нить с украшением акриголовым звездочки. Вот такая вот она у нас маленькая, компактная. Будет два варианта размера этой гирлянды. Два метра и 5 метров. Соответственно, 20 или 50 светодиодов. В трех цветовых решениях это будет теплый белый, холодный белый и цвет мультиколор. Звездочки маленькие такие компактные, очень подходят для украшения какой-то декоративной композиции на столе, вот такой маленькой елки, и если гирлянда, конечно же, 5 метров, то можно украсить уже и полноценную елку, которая будет украшать ваш дом к Новому году. Как она выглядит, вот, например, на маленькой елочке, это цвет теплый белый. А, мультиколор Вот мультиколор. Статичное свечение, никаких переключений цвета, никаких миганий. То есть вот такая вот отличная красивая декоративная гирлянда. Еще раз, два варианта размера, 2,5 метров и три цвета на ваш выбор. Вторая модель из декоративных гирлянд. Это гирлянды-прищепки. Также очень популярны в последнее время для украшения интерьера. Также можно украсить именно новогоднюю елку. Прищепки на елке можно украсить фотографиями, если есть такое желание. Также в двух вариантах размеров. Два. 20 светодиодов, 20 прищепок и 50 прищепок. Поскольку прищепки надеваются немножечко другим способом, поэтому размер гиллянды будет немножечко другой. То есть 20 светодиодов – это не 2 метра, к которым мы привыкли, а метр восемьдесят. Здесь расстояние между прищепками около 9 сантиметров. В двух вариантах цвета – теплый белый и холодный белый цвет. Вот елка у меня украшена теплым белым. Вот такие вот прищепки в холодном белом цвете. Прищепки функциональные, то есть может выдержать лист А4 достаточно плотной бумаги. Также питание гирлянды от USB. Следующие гирлянды также имеют питание у нас от USB с помощью адаптера 2 ампера, либо пауэрбанка. Это гирлянды занавеса и гирлянды бахрома. Подходят для украшения окон, стен, витрин каких-то, для оформления фотозоны, если вы такую, например, у себя дома устраиваете, для создания новогоднего настроения. Сейчас я вам покажу, как это у нас... Так, вот у меня на, на ширме за моей спиной включен занавес, мультиколор, гирлянда нить. Тоненькая ниточка с, со светодиодами. То есть если мы вешаем эту гирлянду на занавеску, у нас создается ощущение, что сама занавеска мерцает разноцветными огоньками. Вот в трех вариантах цвета это теплый белый, холодный белый и мультиколор. И еще одно замечательное свойство этой гирлянды, что она у нас управляется с помощью дистанционного пульта. Восемь режимов свечения различные варианты. Мерцания, плавное переключение света, управление с пульта. Культ входит в комплект гирлянды. Два варианта размера. Занавес шириной 2 метра и длиной 2 метра. И размер 3 на 3 метра, соответственно, будет подходить на окно большего размера. 2 на 2 метра и 3 на 3 метра. Теплый белый, холодный белый и мультиколор. 8 режимов работы с культом дистанционного управления в комплекте. И гирлянды бахрома. тогда немножко, чтобы за моей спиной было видно, так, теперь меня не видно. Это бахрома у нас также представлена в виде нити, но с декоративными шариками куда нити скручиваются, помещаются. Можно настроить длину подвесов по собственному усмотрению. То есть немножечко нить вытащить и сделать подвес длиннее, либо наоборот вставить нить в шарик внутрь и сделать подвесы короче. В комплекте гирлянды 10 шариков, расстояние между подвесами 30 сантиметров, поэтому длин, ширина гирлянды у нас 3 метра, и расстояние, длина самих подвесов регулируется, по вашему усмотрению, вплоть до 2 метров. Здесь статичное свечение без управления дистанционным пультом или контроллером, то есть нет режим, переключения режимов работы. в ширину 3 метра гирлянда и от... Полуметра до двух метров длина подвеса. И еще одна новинка нашего ассортимента в этом сезоне – это вот такое декоративное украшение. Вот так, чтобы было видно. На подвесе работа обеспечивается батарейками. Батарейки в комплект не входят. Это управление управления гирляндой осуществляется с помощью кнопки на блоке питания, либо с помощью пульта дистанционного управления а также входит в комплект. Гирлянду можно подвесить как фейерверк, подвесить на потолок, на елку, если у вас достаточно большая елка, или использовать ее в качестве какого то украшения, какой-то композиции новогодней или не обязательно новогодний. Это может быть какая-то кибана, букет каких-то сухоцветов, или просто украшение каминной полки, стола новогоднего. Восемь режимов работы управление с помощью кнопки или с помощью дистанционного пульта управления. Три варианта цвета: теплый белый, холодный белый мультиколор. Пульт управления такой же будет в комплекте, как и с гирляндой за Включение и выключение с помощью пульта осуществляется вот таким образом. Кроме гирлянд, питающихся от USB и от батареек, у нас расширяется. Линейка занавесов, которые можно использовать для украшения фасадов домов со, со степенью пылевлагозащиты IP44. Появляется у нас занавес размером 3 на 3 метра. Прозрачный провод с возможностью соединения в линию до 5 штук. Также мы расширяем ассортимент цвета. У нас появляется такой яркий теплый желтый цвет гирлянды для украшения, и появляется этот цвет во всей линейке. Это будут у нас линейные гирлянды, занавесы и бухрома. Все гирлянды нашего постоянного ассортимента оснащаются теперь желтым цветом. Кроме того, мы еще добавляем аксессуары для гирлянд. Появляется у нас удлинитель для гирлянды прозрачном цвете и в зеленом цвете провода, длиной 3 метра и длиной 5 метров. С одной стороны будет вилка, с другой стороны гнездо для вилки, соответственно. 3,5 метров. И еще одна новинка – это крючки, набор крючков для крепления гирлянды. Это такая пластиковая небольшая пластинка с крючком. В наборе 20 крючков и клейкая лента для крепления крючков на любую поверхность. На стекло, на стену, на шкаф, куда угодно. Гирлянда выдерживает, крючки выдерживают вес гирлянды любой гирлянды из нашего ассортимента. После удаления крючков не остается следов на поверхности. Это вкратце о наших новинках этого сезона. Если у вас есть какие-то вопросы, планируете ли занавесы делать шире и длиннее занавесы? Ну вот сегодня у нас, сейчас у нас появляется занавес с длиной 3 метра. Насколько шире и насколько длиннее вы бы хотели иметь возможность? <звы> Какая длина шнура гирлянды до розетки? Все гирлянды имеют разную длину шнуров в зависимости от того, какая гирлянда. Какой, более короткие гирлянды имеют более короткий шнур, а более, длинные гирлянды, более длинный шнур до 5 метров длиной. вниз до 6 метров Про 6 метров мы подумаем потому что такая вопрос очень редко появляется до 6 метров поэтому мы пока не рассматривали но мы посмотрим а 82, длина шнура длина шнура, длина шнура это гирлянда узанлис. В процессе эксплуатации ни один продукт нам не пострадал. Для магазинов было очень актуально, почти нет производителей. На самом деле, производить, произвести можно любую длину гирлянды. Вопрос в спросе на такую продукцию, потому что если это там, единичные какие-то запросы, то мы, к сожалению, не сможем это произвести и потом хранить эти гирлянды в течение нескольких лет на складе. Еще вопросы есть какие-то? Если нет, тогда мы перейдем к основному нашему ассортименту. Я вкратце напомню о том, что у нас занос 6 на 6 В течение последних нескольких лет этой гирлянды уже нет в ассортименте. Именно поэтому и сняли с производства, потому что пользовалась она очень маленьким спросом. Удлинители не находят по артикулу. Возможно, потому что их сейчас пока нет в наличии, поэтому вы их не видите в прайсе. Ожидаем мы поступления наших новинок где-то в середине, в начале сентября. Так. Ну что, еще какие-то комментарии? Если нет, тогда коротко о нашем основном ассортименте, наши текущие позиции. Итак, в нашем ассортименте представлены гирлянды линейные, различной длины и различной степени пыли и влагозащиты для использования как внутри помещений, так и снаружи помещений. Это у нас модели CL02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 с зеленым цветом провода от 2 до 60 метров длины. И модели с декоративными шариками – это CL55, CL65 с питанием от сети 220 вольт. И CL555, CL556 – это модели с питанием от батареек. Батарейки стандартные, типа 2А. Гирлянды для украшения фасадов домов, окон, витрин, веранд. Гирлянды-занавесы, гирлянды-сеть и бахрома различных размеров от 1,5 на 1,5 метра до 3 на 3 метра. Теперь у нас появляется гирлянда цел 24 это занавес длины 3 метра и ширины 3 метра. Гирлянды на елку, для украшения елок. В чем принципиальное отличие этих гирлянд от обычных линейных? Эта гирлянда имеет проволочное кольцо диаметром 10 сантиметров и различное количество лучей, отходящих от этого кольца. То есть елка украшается буквально за 20 секунд. Мы надеваем кольцо на верхушку елки и расправляем лучи гирлянды. Лучи гирлянды у нас представлены в размере от двух до 5 метров от 7 до 15 лучей. То есть можно украсить любую елку, хоть маленькую комнатную, хоть большую, которая у вас растет во дворе, и которую вы хотели бы тоже украсить для создания праздничного настроения. IP20 и IP44. Гирлянды для украшения елки оснащены контроллером для управления типом мерцания. Так, следующее, что мы напомним вам, это декоративные гирлянды. Это гирлянда-нить длиной 2 метра, управление, питание от батареек. И гирлянда-нить с декоративными лампочками для украшения интерьеров. Теплый белый, холодный белый – это для лампочек. И различные цвета. Жди. Теплый белый, холодный белый, мультиколор, зеленый, желтый, синий. Для гирлянды нити. Длина нити украшения на елку. Длина нити от 2 до 5 метров. В зависимости от модели. И аксессуары для украшения гирлянд. Это у нас насадки на светодиоды. Различные формы. Это цветочки, снежинки, звездочки для создания такого вот оригинального украшения для по вашему вкусу в комплекте 20 штук насадок спрашивайте у ваших менеджеров итак вот оно вкратце я по-моему уложилась 20 минут не отведенных постаралась по крайней мере рассказала вам о том что нас ожидает какие новинки у нас поступают и какие товары текущего ассортимента у нас есть что я еще бы хотела рассказать, мы запланировали на этот сезон большую программу по продвижению наших моделей, мы будем вам напоминать о том, что у нас происходит, какие, когда поступят наши товары на наш склад, мы будем публиковать посты в Инстаграме, на нашем сайте, покажем вам видео новинок, когда они к нам приедут. Будем рады от вас получить также информацию, обратную связь. Сейчас я сообщение посмотрю, где можно взять каталог или информацию по, по ассортименту. Вы можете связаться со своим менеджером, вы всегда можете связаться со мной, я к вашим услугам. Каталог у нас представлен на сайте, его можно скачать в разделе каталогов. Также на сайте будет выложена и краткая листовка для вашего пользования. А под какой диаметр светодиода эти насадки? Стандартный вот, а, диаметр да, светодиодов, То есть это, я не знаю, сколько здесь, 3-4 мм, наверное. То есть это не под крупные светодиоды, да, нет, нет те, которые IP65, да, которые имеют такую оболочку, их воду непроницаемую. Вот Стандартные IP20, IP20, IP44. Каталога бумажном носителе нет, каталога бумажного бумажном не будет, поскольку это у нас такой короткий сезон, и мы, скорее всего, не успеем распространить каталог на отдаленные наши регионы. Поэтому для общего удобства, для возможности пролистать каталог буквально на телефоне, на планшете, мы решили сделать его электронным так же, как в прошлом году. Это показалось нам удобным, мы оценили это, эту возможность, что буквально из любой точки можно посмотреть, показать и выбрать те модели, которые вас интересуют. Итак, коллеги, еще есть вопросы или мы можем заканчивать? Хорошо, спасибо вам всем. Я к вашим услугам, я на связи. Можете связываться со своими менеджерами, они передадут информацию уже мне, и буду рада слышать от вас какую-то обратную связь. Всем спасибо, всем пока. И... Счастливого Нового года, когда он нас наступит.